Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас всех приветствовать и от лица компании PlusS Транспроект хотел бы пригласить вас на наш стенд на самой главной транспортной выставке в этом году транспортная неделя 2018 Мы расскажем вам о наших новых разработках новых решениях в области транспортного планирования и моделирования расскажем о самом большом проекте, который нам удалось сделать совместно с партнерами в этом году по национальной транспортной модели России Приходите, будет интересно!